Всем привет! Сегодня буду пробовать наш новый протеиновый комплекс и попробую приготовить креветки в соусе сметанном и добавить туда нашу новиночку. Итак, покажу вам процесс, постараюсь, как это вообще все будет выглядеть. Еще не пробовала вообще этот продукт, вот сегодня буду первый раз тестировать. До этого я готовила просто креветки в сливочном соусе, но сегодня попробуем дополнить протеиновым комплексом. Добавляю, нагреваю сковородку. К сливочному маслу немножечко добавим оливкового. нарастает для вкуса и аромата добавляю две дольки чеснока сюда вот пока масло наша греется я порезала специальный чеснок крупно чтобы потом его убрать удобно было и помешаю здесь готовится, я забыла все все, что мне нужно для этого, да. То есть у меня здесь пачка креветок не неочищенные. Мы будем делать э, креветки в соусе. Потом я этот соус вылью и ну, отдельно, да. И мы будем чистить креветки и макать этот соус. Масло, ну, я думаю, вы видели, да, сколько я здесь. Наверное, грамм 40 на сковородку понадобилось. Сметана. Несколько ложечек больших Мы возьмем. Два зубчика чеснока, оливковое масло. Я смешивала со сливочным. Мне понадобится одна мирная ложечка комплекса протеинового. Ну и соль, перец. Это по вкусу, кому как нравится. Пока у нас здесь обжаривается чесночок. В принципе, он уже обжарился. Сейчас я его вытащу. Чеснок отдал свой аромат в масло и сейчас на это масло мы э, креветочки наши положим креветки у меня не успели до конца разморозиться Но ничего страшного сейчас они здесь быстренько подтает лед я добавлю сюда сметанку э, посолю поперчу а протеиновый комплекс добавлю уже в конце. Сейчас маленечко поставить лед и добавим сметану. Я добавила три большие столовые ложки сметаны. Поперчила немножечко и посолила. Сейчас мы это все перемешаем. И у нас это будет делать все пока томится минут пять. Креветочки наши закипают. И вот сейчас, когда они закипели, я сделаю огонь на самый медленный и таким образом 5 минут пусть они у нас поготовятся на медленном огне у меня не очень кипело поэтому я сделаю чуть погромче и накрыла крышкой у меня прошло примерно 5 минут как креветки вот так вот тушатся вообще их важно не перетушить потому что потом мясо будет невкусное он развалится и ну, будет не то поэтому Долго не тушите, максимум 5-7 минут. И вот как раз то, что у меня креветки были немного не, не до конца разморозились, да вот сейчас эта влага вся выходит, и в принципе мне это даже на руку, потому что я сейчас добавлю протеиновый комплекс. Я вот беру одну ложечку, да, мерную ложечку от шейкера нашу без горки, и сейчас добавлю сюда и хорошенько помешаю. То есть вот та жидкость, которая у меня была от креветок, да, она сейчас смешается с этим комплексом и даст именно вот нужную густоту. Если у вас именно густо получается, тогда вы можете добавить немножечко кипяточка, если у вас креветки были совсем без альда, такие хорошенькие. Да. Сейчас мы вот так вот все дело сделаем и помешаем ложечкой. Вот что у нас получается и я хочу объяснить почему я вообще добавляю сюда протеиновый комплекс да он безвкусный и поэтому как бы на вкусовые качества этого блюда он конечно никак не повлияет да? то есть здесь весь вкус идет от приветок сметаны специи которые вы добавите масло чесночок до да, который мы сами добавляли но протеиновый комплекс это такой продукт, который помогает обогатить это блюдо белками. Хотя здесь у меня, конечно, и так блюдо богато белками. Креветки – это чистый белок. Ну, как говорится, белка много не бывает, да, если учесть то, что мы все дефицитны по белку, и та пища, которую мы употребляем, очень мало белка содержит. Креветки, естественно, мы кушаем не каждый день, да. Ну вот сегодня... Я решила приготовить такое блюдо, и как раз экспериментировать с протеиновым комплексом. Поэтому рекомендую очень вам использовать этот продукт. Я сейчас еще, конечно, наложу приветки, попробую, что у нас получилось. Я сейчас выключаю. Видите, он такой соус стал густой. Да? Выкипела лишняя жидкость, и мы еще добавили ложечку протеинового комплекса, и он у нас загустел соус. Сейчас пусть маленько постоим под крышкой. И я наложу, и мы попробуем. В общем, для чего используют этот продукт вообще? Да? Он используется, опять же повторюсь, для восполнения дефицита белка в вашем рационе питания. Очень мало людей, которые считают белки, жиры, углеводы да, в своем рационе. Ну, мы просто зачастую не задумываемся о том, что мы едим и сколько мы съедаем из своей пищи именно необходимых организму, необходимых клеткам нашим, да, нутриентов белков, жиров, углеводов вот, поэтому если вы не считаете да, как там многие спортсмены или люди, которые ведут здоровый образ жизни то просто добавляйте в любой продукт ложечку вот такую мерную ложечку этого комплекса то есть можно добавлять как в готовое блюдо так и прям приготовки, можно в холодный, можно в горячий, можно делать смузи, можно делать супчики пюре, можно добавлять, например, в творог, если вы кушаете, да. То есть вкуса никакого он не придаст, он просто именно дополнит белком ваше рацион. Я сейчас попробовала соус, вот этот вот, он обалденно вкусный получился. И такой, знаете, очень насыщенный, густой. То есть нам остается просто почистить креветки и махнуть их в соус и наслаждаться. Если вы будете повторять этот рецепт, то желаю вам приятного аппетита и будьте здоровы!